Эй, короче, я ему, говорю, полетаю Важно тебе, мое, танчик еще на десяточку кума походу, это тот ютубер, агатский. Потащить с него надо. Я стищулишь? Ну, эй, пацанчик, стой, здесь сюда. Вы что хотели? Слышь, парень, что ты такие видосики снимаешь? Э? Эй, что, что я понимаю? Эй, ты год отпозоришь, если это понимаешь. <связь> чё, эй, эй, эй, Машина, машина, что вообще произошло? Где это я? А, блин, вот я А вот. Произошло, дружочек, то, что тебя только что унизили два тела, а ты просто взял и свалил от них! О господи! Ты чё так сдулся-то за последние два года? Ты чё? Жанша мог любого на крошки порвать своими словами. Кто да это только что сказал? Что ты? Да пофиг кто я такой, считай меня своим спасителем. А ты слушай меня внимательно. Ты понимаешь вообще, что сейчас произошло? Тебя просто унизили, а ты вместо того, чтобы ответить им в грубой форме, просто взял и сбежал. Значит так, дружище, так дело не пойдет. Скажи, что ты должен сделать? Я? Я? Я должен им ответить. Я должен им ответить. Я обязан! Все правильно сказал. И у меня есть простой вариант для тебя. Ты очень острый языком. У меня есть один возбудитель твоей остроты. Это мой подарок, ладно? Что это вообще такое? Эликсир молодость. Ты почувствуешь себя молодым, свежим. Сможешь ответить нормально. А сейчас потренируйся. Вот тебе последний комментарий под твоими видосами. Так, что тут у нас? Так сначала глотни эликсир. Тебе станет легче. А, ладно, ладно. Сейчас я выпью твою бодягу. -мо! что ты туда подмешал? Ё-моё. Так, ладно. Сейчас прочитаем. Кромсаю строчки. Словно. фану крошки словно. Чё за чушь? Так, сейчас я еще выпью. Может мне легче станет после этих слов. Кромсаю строчки словно ураган. По фану крошки слов ношу, как спам. Отпам с соло в ушах спасом. Провал? Ха, угадай! Ха, угадай! Буду ли я падать, погружая все на дно? Грузом ли является, что пишите в окно? Спрыгни, деточка, тебя не видел, чтоб я снова От твоих текстов у меня вечная озноба. Хейтер, тебя не изменить, имеешь дерзкий вид, ты тянешь нервов нить и думаешь, распутаешь клубок. Моих нервов не коснулся, просишь помощи Иисуса, изливаешь в мусор, но кричу тебе в упор, ты лишь жалкий паразит, важней в спусках вниз, мамкин спиногрыз. Пальцами отбит Но у твоего отца А ты киллер без лица Пишешь мне всякую дрянь Да, твой по -барабан, По своей клаве терпеливой Контент прекрасная нажива Для твоей совести прорывов Хоть и читаю сейчас я кривой строю каверство массивы Я не подамся коллективам Кричащих лавок в негативах но ты все мастере вы, чтобы узнали все в России И в Казахстане с Украиной Как не дотягивают силы Как не дотягивают силы Мои, чтобы не тебе? Соври, что я прикипел Интриги навлетают везде Проникнутся в твой мрачный бред Да истины, всем дела нет Почищу я весь свой контент От крика в уличной толпе Ну все, помечтали Хватит, а то ты не видишь границ, кусок твоя сладостная власть готов уходить за кулисы. Какой-то дерзкий хейтер не хочет видеть меня. С не уходит, такая вот запугня. Мы самых разных с ним будто бы моингань. Ну ч, опять ты вредно, пожалуйста, не буянь. Какой-то дерзкий хейтер не хочет видеть меня. С не уходит, такая вот запугня. Мы самых разных мнений, с ним, будто бы моиньянь. Да ладно, уж не плачь, то плюнулся, скажи, что я. как как как кромсаю строчки, словно. У! Сан-Пафан украшке слов нашу, Как спам от с моих солов Ву Шаг, спам пропал урок и рос на Уу дай! Буду ли я падать, погружая все на дно. Грузом ли является, что пишите в окно. ССС? соспрыгните, дочка, тебя не видел, чтоб я снова. От твоих текстов у меня вечная основа. Хейтеры попрятались каждый в своем аккаунте. Считают, я уйти, как Блайс Мидшин Но, видимо, полезли не над тобой усадба. Меня сложнее педеть, чем оторвать часть дома. Или вы подумали, что это все не страшно? Хей, труд вас тогда совсем не удивить Будете все жить язвить На ловки спины флешкой С мыслями о том Ну как же выплатить кредиты ке-ке-кем на такой характер именно туда ведет. Применяешь, ну на счастье приметишь, что тяжкий гнёт Если в же получит И в школе злобность в я... То конечно напиши мне свой коммент о том, что я как как Как ромсаю строчки Слобно ура, Ра- Ганпа-фану крошки Слобно Шу- Как Спам от паус Шах Спас, пропал урок и рос, но У-ка-тай! Буду ли падать? Погружаясь на дно. Грузом ли является, что пишете в окно? Саса спрыгни очка. Тебе не видел, чтоб я снова от твоих текстов а меня... Вечная озноба Буду подать? Погружайся на дно Грузом ли является Что пишете в окно спрыгнете от деточка Тебя не видел, чтоб я снова От твоих текстов У меня вечная озноба Вроде высказался Ну чё, с... Реальный эликсир молодости что ли? Прикол были основания мне не верить? Так вам не надо